28 ноября Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета проводит молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого. Мероприятие проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развития государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы». Мероприятие носит название «Молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого». Оно проводится при поддержке Республики Татарстан. Это государственная программа. Мероприятие будет проходить три дня. Основная целевая аудитория – это школьники и студенты нашей республики. Но впервые в этом году у нас принимают участие и зарубежные студенты, и школьники из Узбекистана и Казахстана. Программа фестиваля многообразна. Для гостей проводится ряд мероприятий, посвященных годам жизни Толстого в Казани, заседание студенческого литературного клуба, лекции и творческие встречи с поэтами нового времени. Участниками очной формы торжества стали студенты и школьники. Хорошая организация со стороны университета нам очень нравится, что подобные мероприятия проходят именно у нас, потому что мы сами. У нас профиль связан с русским языком и литературой, поэтому подобное просвещение это очень для нас важно и нужно. Фестиваль предполагает проведение ряда конкурсных мероприятий. Конкурс переводов фрагментов, произведений Льва Толстого, турнир на знании биографии и творчества писателя и многое другое. Мероприятие будет проходить до 30 ноября. Аделина Драхманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.